И всем снова привет! С вами я Ванек, как всегда. И сегодня мы с вами, сейчас, точнее, мы с вами продолжаем играть в игру под названием Танни-банни. Под названием Зайка. Мой блин. Так, 16. Вот. Тут, вот сюда. Мысль холодная, трезвая и удивительно спокойная вспыхнула в голове. Сегодня меня убьют. Да занятия специально задержать по дождь в коридоре, чтобы не идти вместе со всеми. А, не, ну сейчас перемотаем, потому что это чё за девочка? Вроде Семён всегда раньше так не был. Он к нам недавно перевелся. Бабушка мне его по секрету сказала, что он словно взбесился. Семёна, даже старшеклассники побаиваются. Представляешь? А ты вот молодец. Mm, ну да. Молодец, огурец. Не вступил в дра, Вступ... Или вступил в драку. Мне что-то как-то... А, не, я вроде путь терпил, не выбрал, собственно. сейчас не выбираю, не хочу быть терпилой, чтобы надо мной все насмехались всем ютубом, опять же. А я не, я не хейчу своих коллег, я Пашу на не хейчу, я не люблю людей, которые хейтят. Ну вот, к примеру, ты снимаешь видео, ты снимаешь ролик, заливаешь его, делаешь все, чтобы он стал хорошим, стал продаваемым, стал успешным. Ну и потом на тебя вдруг, потом, ну так как бы, так или иначе, но ну, на тебя начинают говорить там, что ты сделал ты не то ты не сделал то что надо было ты сделал что-то другое а, ну и вот и все короче я не вот за это ненавижу хейтеров которые г указывают на ну к примеру говорят там что мой твой ролик мне не зашел мне не нравится твое видео я я не пытаюсь им угодить я пытаюсь угодить только той группке людей как маленькой который меня смотрит а ты вот молодец. Не старого Я замычал. Ага, конечно, нашла смычка. Герой уже, что уже полчаса торчит у окна, Лишь бы по шапке ему надавали, не давали. Девочка смотрела на меня... Ай, блин, как это делается? Смотрела на меня чистыми, внимательными глазами ни-ни-ни-ни-ни-ни-нилятя, не, не, не, не, не, не, не какая не для тебя. О, наконец-таки! Я наушники распутал, ну благо, правда, они от мамы достались мне, они ну тут переломные, как бы. Вот. А ты за рекой живешь? М -м -м, ну да. Да. В том деревянном доме? Да, есть мяч. Ну да. Ну да. Там, наверное, страшно. Да не особо там и страшно, если мама и сестра рядом, под боком. Да, да еще я... через лес идти? Не особо страшно идти, хочу так сказать. Так, где? Где? А, оттуда. Так, сейчас, извиняюсь, ребятки. Так, сейчас. Не, нифига, нифига, не работают наушники эти. Я бы так не смогла. Упоминание Олеси заставило меня поешься. Короче, а... ой, Алиса, я почти услышал музыку. Алиса, ты чё тут делала? Алису я выбросил из головы. Смотрел на губы Полины, ловя каждое слово, и замирал от непривычных ощущений. Они были теплыми, согревающими. А бе -бе -бе -бе -бе -бе. Удивительно, Полина совсем не похожа на тех красоты в журнальных постеров или на актрис из кинофильмов. Эх, я тоже, Антоха, Антох, Антон, я тоже так иногда однажды думал про свою девочку, про свою Таню, что она совершенно не похожа на тех киноактрис, на тех красавиц. Ну, думаю, думал, ну ладно, чё, будем встречаться, ну и завертелся, А потом она меня бросила, ну потом, собственно, все наладилось, потом она уехала. Кстати, сейчас она уехала, сейчас ее нету рядом. Но в свете потрешущаяся лампа она была привлекательнее всех всех. А ты играешь на чем-нибудь? Два года назад мне купили гитару. Я жив вспомнил своей жалкой попытки научиться музицировать. Лика, где ты? Извините, у меня гитару забыл. А, М. ЕМ. Перемен. Мы ждем перемен. Песня Цуэй точно ложилась на мои мысли и на желание изменить хоть что-то. Виктор Цой, советский и российский лидер рок-группы Кинос, игравший в стиле постпанка или новой волны и хит. Мы ждем перемен, является одной из самых популярных в России стихотворных строк, включающих в, число, включающих в числе прошедших прочего, русский мировой класс. ЦОЙ погиб в, авиак... в автокатастрофе, как все говорят. А по-моему, он просто, да, напился, набухался, ну и, собственно, не, ну как со шнуровым было, он просто сел за руль и набухался, напился и... <звы> Извините, ребят, в киоск какой-то. Та гитара запропастилась куда-то, словно напрочь отказывалась перерешать старый дом у леса. Лика, иди сюда. Наверное, родители отдали инструмент тому, кому-то, кому нужнее. Увы, не играю. Жалко. Жально. Ну ладно, я побежала. Пока! Женная. Женная. Крик девчонки подхватил гука эхо. Туфли звучали по школьным коридорам. Пока! Ну, не уверен, услышали ли Полина. Я снова посмотрел в окно. Школьный двор опустил. Только пара ребят из младших классов китали друг в друга снежки. Ничего похожего на грустного Семена с его компанией был, не было видно. Это вселяло надежду. Ой, Диснейленд это. За окнами вилял вился снежок, словно плескал плясал в такт за из-за поворота музыки. А музыку эту музицировала Полина на скрипке. Я спрыгнул с подоконника и пошел по коридору с недаймой любопытством. Матюхин Воваш 12... 10 лет. Второй класс. полчаса я ждал, <къех> полчаса что я ждал проползли улиткой хотел скорее увидеть полину снова мозг стал громче она строилась из приоткрытых дверей в дальнем конце коридора нова туннеля Мои музыкальные вкусы никто не завидовал Я честно скажу а также клипы извиняюсь ребятки мои музыкальные вкусы окончились не ле, летовым шевчуком старыми песнями о главном шляге и шлягерами по телевизору а также клипами а я Егор Летов, вокалист, грипер, лидер группы «Гражданской обороны», игравший в стиле гаражного панка и психоделического рока. Посмертно Летов был неоднократно назван крестным отцом патриархом русского панк-рока и одним из самых влиятельных представителей панк-движения панк в России. Летов умер во сне, кстати. Единственное из знаменитых...